Смотри, тут катышки какие. Фу. Мне стрёмно немножечко трогать эти вещи. папкины тряпки, реально. Да что ты головой своей махаешь? Так, я еще нового мужа. Ребят, пожалуйста, посмотрите это видео, а то я даже не отобью. Ребята, всем привет! Сегодня вас на этом канале ждет кое-что новенькое. Я, по крайней мере, такого не видела на ютубе, но, может быть, где-то уже было, но надеюсь, что я придумала это сама. Первое. Сегодня я хочу купить мешок одежды, потому что там иногда вот в таких стоковых штуках продают. Вот вам пример. Это есть 25 килограмм, есть 50 килограмм. Я куплю что-то поменьше, потому что я не знаю, насколько эта идея понравится вам, насколько эта идея понравится мне. Нужно просто посмотреть, понять, понравится, не понравится, общем прощупать вот эту почву. Так что я возьму что-то небольшое и пока что недорогое. А там посмотрим. Надеюсь, это будет интересно. Надеюсь, ты меня поддержишь лайком. А мне будет очень приятно. Правда, ты заставишь меня улыбнуться. Твой лайк делает мою улыбку шире. Еще мне, кстати, очень интересно, насколько мы сможем окупить то, что мы с вами купили, какие там будут бренды, какие там будут вещи. Сколько вообще в теории мы могли бы потратить, если бы покупали это вещи когда-то в их былую славу в магазине. Не буду тянуть, и я прямо сейчас поеду, куплю, и потом я здесь окажусь. Так что... А вот и пакет. Мы заботимся об экологии, поэтому пакет... Бумажный. Лайк за бумажный пакет. Ну а теперь то, ради чего мы здесь собрались. Вот наше чудо. май. Oh как будто его достали из глубокой-глубокой задницы. Но, надеюсь, его достали не оттуда, потому что, ну как бы, мне стрёмно немножечко трогать эти вещи, потому что, я не знаю, мыли их, не мыли, с грибком они, без грибка. Не хотелось бы выращивать. Пармезан на моих ногах. А то там и так уже есть вёшенки. Фуд-фетишисты вошли в чат. Кстати, cool story. Посмотрите на мой лук. И напишите в комментарии. Ты покажешь мой лук? Спасибо. И напишите обязательно в комментарии, как вы считаете, нормальный ли это лук. Потому что, потому что, потому что до меня докопался мужик и такой сказал, девушка, что это за кофточка? Но я его, конечно же, проигнорировала, потому что кофточка, как кофточка, конечно, еще упаковали, посмотрите. <с> я не знаю, такое ощущение, что там бронежилет на маленького ребенка. Мне сказали, когда я, кстати, покупала вот это вот, то, что здесь 2 килограмма вещей. Знаете, мне кажется, что тут нет 2 килограмм. По ощущениям, здесь какая-то одна вещь лежит, возможно, какой-то свитерок. И я очень честно боюсь, что меня обманули. Ладно. Давайте как-то пытаться раскрыть этот сверток. Непонятно с чем. Придется аккуратно его вскрывать, чтобы случайно ничего не испортить. Так, я вижу там какие-то поеточки. Что? Что это такое? Что это за какие-то поетки? Боже! Я, если что, заказывала летний такой наборчик. Там опять какая-то стена происходит, у кота с пакетом. Я буду аккуратно с этим всем осторожничать, потому что, ой, ой, какие-то бабкины тряпки, реально какие-то, фу, Е-мое! я надеюсь, оно постиранное и помытое, потому что если нет, то как бы на такой Я просто, я просто высыплю, я не хочу на это смотреть. Так, не, ну слушай, ну тут Тут приличное количество вещей. Это что? Это, это, это привет из 2000 годов, когда это было? Ого! Мама ми... Оно пахнет... Оно пахнет духами. О, походу, это кто-то носил. Начнем с простого. Посчитаем, сколько здесь вещей. Раз, два, три, четыре... 5, 6, 7, 8 вещей. Ну, знаете, на килограммчик тянет, на 2, мне кажется, нет. Кстати, если мы будем снимать эту рубрику дальше, и она вам реально понравится, я куплю весы и буду взвешивать одежду, потому что реально, мне кажется, что в данный момент нас немножечко сами обманули, потому что здесь, ну, вряд ли здесь 2 килограмма. Мне кажется, здесь гораздо меньше. Знаете, по внешнему виду, ну, видно то, что вещи, конечно, такие явно второсортные. Не вижу никаких пятен, возможно, их простирнули, надеюсь, по крайней мере, на это. Явно несовременный какой-то стиль, это вот видно то, что это какой-то секонд-секонд. Second, second. Блин, я даже не знаю, подойдет ли мне что-то или не подойдет, потому что я реально взяла рандомный набор каких-то вещей. Что это? Это юбка? Что это такое? А -а -а, это типа вот такой картин! Смотри-ка, тут вот есть небольшие такие вот какие-то такие вот Слегка едва-едва заметные какие-то такие коричневые полосочки от потинки чьей-то Но я думаю, что все-таки вещь стиранная Вот на молнии можно посмотреть Она, видите, такая немножко желтоватая Ну такая конечно, вещь Реально тряпка, что за бренд-то? BCB Размер, кстати, МК. Я надела этот чудесный белый топик на себя Ну, ребят, что могу сказать Чуть-чуть большевато в сиськах Ну, и чуть-чуть большевато здесь Но, в принципе, он на меня сел Удивительно, потому что размер был МК. Чем можно вот так всех триггерить, типа Чичка а -а -а! голая Ты посмотри, она голая снимает Нет На сиськах держится Не падает, хотя подспускается чуть-чуть. Но главное, чтобы на сиськах держалась. Там мужик за окном, кажется, ползает. Вот это что такое? Это какой-то сарафан в стиле моей бабушки. Ну, типа, я не против цветочного принта, но он такой вот какой-то, типа. Ну, странный, согласись. Одно могу сказать, то, что это легкая вещь и действительно для лета. Ох, мой милый. Августин, августин. Ну как, по-моему, можно сказать, что мне теперь 40. Как я сказала, я в этом реально похожа на беременную девушку. Беременная Наташа! Мне кажется, это вообще не мой фасон. Это уже давно не в моде, но может быть кто-то скажет, Тилька, ты ничего не понимаешь. Это очень модно, это очень секси, и ты секси. Даже несмотря на то, что ты немножечко. Беременна. Беременная Наташа! Давайте возьмем этот э, горе-яркий э, фукси-оранжевый цвет, который просто вот реально, я даже вижу, как он отражается в камере. Это какая-то еще и мини-юбка, ты посмотри, насколько она короткая. Мини-юбчонка с длинным таким подолом, с игривым разрезом. Что за размер, что за вещь? Дивидит и чиндем! О, это из Нифига себе! Размер 32 Слушай, по-моему, мы нашли единственную пока что вещь, которая на меня точно налезет. Вряд ли я это, конечно, буду носить, даже для фотки. Просто потраченные деньги на ветер. Ребят, пожалуйста, посмотрите это видео, а то я даже не отобью. Юбчонка, конечно, сказать вам, такая. Трусики-то просвечивают, черненькие мои. Несмотря на то, что ткань сама по себе такая агрессивного цвета, ну это реально, это вот было модно, когда я еще ходила в школу, вот даже выпускницы ходили в подобных юбках на выпускные свои, сейчас что цвет, что фасон вообще. М -м. Странная, короче, юбка. Я бы такую точно носить не стала, но что попалось, то попалось, как говорится, Kinder Surprise. Еще одно платье. Ой, я такие, если честно, платье не очень люблю. Эсочка. О, пулонбир. Слушайте, но ну, мне кажется, это платье, которое делает меня горячей. И еще мне кажется, оно мне добавило бедер. У меня как будто такие бедра гигантские, хотя на самом деле нет. Смотри, какой вырез. У меня как будто и сиськи есть. Ой, да магическое платье. ну правда, посмотри. Сиськи есть, бедра есть, и я такая прям вся... ча ча ча Пожалуйста, помогите, она сошла с ума, кажется, ей педа. <плес> а ты что скажешь? Ребят, Денис говорит так себе, мне кажется, я в нем очень даже секси. А -а -а. Я не знаю, что это такое, но это смешно Здесь, кстати, кто-то приворот на меня сделал Вот это поворот Приворот Видишь, кто-то булавку на меня настигнул Все, ребята, порчу навели У вас там сидит сущность в виде гномика Что это такое? Это игривый топ Размер 46 Fashion Love Story Немножечко порвато вот здесь, смотри, видал? Видал, расхребянисто, как вот тут как будто губы говорят. О, привет! Меня немножечко порвали, но я не хотела бы, чтобы ты дальше меня разрывал. не делай так, а я хочу, можно? Не надо, пожалуйста, прекрати. На что я потрачу на свои деньги? Знаете, с другой стороны, я потратила всего лишь 3000 за весь этот пакетик, там, с копеечками какими-то, не буду уж считать эти копейки, там, 300 с чем-то было... И вот, в принципе, что я получила. Наверное, для всей этой стоимости неплохо, но я же ничего из этого не буду носить, ребят, серьезно. Кстати, вот эти поетки очень жесткие, мне кажется, ими можно расцарапать лицо какой-нибудь девушке, которая будет подкатывать к твоему парню. Ты такая просто берешь и такая сиськами, сиськами на нее, сиськами, и затерла ее, и она умерла. Мне кажется, мы сделали что-то не так, потому что как-то... Ну, не так оно сидит, наверное... Не знаю, если у вас есть идеи, как завязать вот эти ленточки, то пишите обязательно в комментариях. Но нормально пойдет. Но есть один жесткий минус. Вот здесь вот в подмыхах, в подмышечках моих, вот эти вот штучки колят мне подмышки, и мне неприятные. Я хочу уже снять эту штуку. И, в общем, я как будто в колючем шерстяном свитере стою. Ну, знаете, в принципе, так посмотреть, выгляжу очень даже таки сексуально, как вы считаете. По-моему, я такая ночная бабочка. Пойду работать. О oh my god! -чику завезли. Смотри, какая кожаная штука у нас. Кожаный лятоп. Слушай, ну он большой. Я прям вижу по нему. Это размер Элька. А Мицу Мейден Чайна. Эта штука оказалась мне большой, даже не знаю, исправила бы ситуацию наличие здесь сисек, но мне кажется, что все равно, эта вещь максимально не моя. Осталось всего две вещи. Вот такая вот штука и вот такая штука. ночнушка или это платье? А, это, наверное, типа такое легкое атласное летнее платье. Concept Club Limited Edition. А размер какой? Размер М. -ка. Походу, предыдущий как бы обладатель этой вещи носил ее очень аккуратно, потому что здесь ни единой зацепочки. Это платье мне явно большевато. Слушай, смотри, какая сексуальная, когда она утянута, да? Я прям... Да что ты головой своей махаешь? Так, я еще нового мужа. Предложение писать в директ. Время последней вещи. Это... Что? Ты прикинь? Ты знаешь, что это? Это кофточка в стиле блондинка в законе. Максимально странная. Но, блин, ребят, это капец. Посмотрите на ярлычок. Я не знаю, настоящая ли это вещь или подделка, но тут написано «Styled in Italy». Пинко, как нам с тобой фортанула, нам попалась походу брендовая вещь. Это настоящая пинка, потому что смотри, во-первых, здесь вот такая вот везде маркировка идет, пинка, пинка. Тут какие-то прям кнопки, видишь, еще, э, ну, не кнопки, а пуговки. Есть вот этот сертификат английский. Размер М-ка. Да ладно, это М-ка? В смысле это М-ка? Эта кофточка от Пинка мне, в принципе, нравится, но мне кажется, что лучше ее носить с чем-то, то есть расстегнутой, потому что застегнутой она выглядит, мягко говоря, не очень, потому что, как видите, у нее здесь вот какие-то непонятные... Типа как-то странно сшито Потому что какие-то вот дырочки лишние есть Которые, мне кажется, вообще тут не особо нужны Но, в принципе, мне кофточка нравится Она на меня хорошо села Я не понимаю, почему все еще было на ней написано, что это размер М Когда это, по сути, XS Пора подвести итоги того, что мы, собственно, с вами имеем Мы плюс-минус помониторили цены в магазинах Какие были на те или иные вещи Взяли самые минимальные цены за те или иные позиции И вот что у нас получилось если бы мы пошли в Fallenbeer, то такое бы платье обошлось бы нам плюс-минус в 1999 рублей, 1500 рублей, это пока что самая минимальная цена, которую я нашла на юбке в и 700 рублей где-то вот в американских магазинах, потому что это платье из Америки. 1700 рублей, минималочка, 1600 рублей, 2700 рублей, а, но, а вот этот, к сожалению, я не нашла, но я думаю, что плюс-минус в этой же ценовой категории он бы был. Но что самое интересное, подобные топы в Пинка стоят 7500 рублей и выше, так что тут, мне кажется, мы прям сорвали бинго. Так что мне кажется, что у нас, в принципе, окупилось то, что окупилось, как минимум одной вот этой кофточкой пинка. Как считаете вы, пишите, хотите ли вы продолжение такой рубрики, если да, то мы постараемся ее как-то улучшить, если нет, то нет, где-то плачет одна тилька. В любом случае, я надеюсь, что вам понравилось, что вы классно провели время, потому что мне эта идея показалась крутой, реальной, интересной, поэтому очень жду ваши отзывы, пишите обязательно в комментарии. не забывайте подписаться на мой канал, и очень скоро мы с вами увидимся, так что до новых встреч и пока-пока!